But Zelensky also understands that there are Но Зеленский также понимает, что есть и менее States, ответственные политики uh, в США, uh, которые, uh, которых разжигает uh, украинское, украинское лобби, uh, которые руководствуются русофобскими uh, сантиментами, и в том know, числе они есть в Конгрессе. Как вы знаете, они периодически принимают резолюцию, осуждающую и угрожающую России. И мне кажется, что Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфронтационного подхода. Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которую мы будем считать, перевозят оружие станет законной целью. Это совершенно понятно, поскольку мы проводим операцию, цель которой искоренить любую угрозу в отношении Российской Федерации, которая исходит с украинской территории.